вы должны знать нет здоровых людей есть недообследование у меня сколиоз. как это беспокойство какие какие беспокойства вызывают? у меня как вот поясница болит пока общаемся почку снимите на шее нет с почки и как грудом от немножко вот тут вот более дают поясница как обучивается такое ощущение то что постоянно но еще более вы в городе в сельской местности росли? Да. Да, где? В сельской или в городе? А, в городе. Ага, uh -huh, просто имею в виду. Огород, сад и так далее. Да, Все таскали, да? Таскались. Да? Да. <с> я еще легкой атлетикой занималась. Эти боли когда появились? Ну, не знаю, будет четыре назад, наверное. После чего? Какие-то эмоциональные переживания были? или? Да, эмоциональные. <с> <с> Неразделенная любовь? <с> А появилась, uh -huh. а у вас в детстве идет, да? Да. Yeah. сильный человек. Мама вас узде да? Yeah. А? Я, маму вашу помню. Это родная Вот, по когда ездили, Вот, Вот, да. Yeah. Uh -huh. Отдых не давал, да. да. да. да. да. да. ближе к отцу. Когда мама сурубая, на девочку это сказывается бывает. Так, давайте сначала начнем. Головная боль есть? Есть. В какой части головы? Вот. Лобная. Лобная и... Затылок. Угу. Вечером и в обед так После а... учеба. После учебы, да? Девочка эмоциональная, смотрю, да? В себе все держите. Только держите. Вы не, вы не выдаете, а держите в себе, я так понимаю? А? Да. И у меня голова кружится. Вот резко встаю, у меня голова кружится. Обычно так после 30 бывает. Это когда, знаете, после 30 можно не бухать, достаточно резко встать со стула. Звон свист в ушах есть? Да. Когда это возникает? Ну вот, например, когда голова болит. При головной боли? Да. На животе спите? Да. А во сколько засыпаете? Ну, во сколько? Ну, в 12 часов. Гормональная система – это гипофиз, гипоталамус, щитовидка, вилочковая, поджелудочная и половые органы работают в связке. И работают они <связь> в один период – с трех часов до часу ночи. И в фазе глубокого сна. Если вы глубоко не спите в этот момент, с 23 часов до часу ночи, а у вас этого нет. Yeah. И это годами уже идет. Это, скорее всего, еще со школы, со старшей школы уже пошло. Класс 9, с 9, с 10. Там когда-то уже грузить начали уроками, ЕГЭ там, и прочие моменты. Вот. То есть это как минимум уже 5-7 лет это есть. Правильно? Да. Yeah. Вот. Yeah. То есть гормональная система ваша не может функционировать по... Я просто вижу по вашему кожному покрову, то есть есть проблемы с гормональной системой. Вот начнете хотя бы ложиться вовремя спать, отрегулироваться, вот вы даже 4-5 дней начнете вовремя, mm -hmm. хотя было всего лишь 4-5 дней, вечеров вернее, в 22 часа вы должны не лечь, а заснуть. Mm -hmm. Понятно, да? Вот это вопрос внутренней дисциплины. Вы, конечно, будете рано утром просыпаться, может, и в 7 утра, а некоторые 5-30 5.30 просыпается. Но ты с утра все за то дела переделаешь. Вот, и как вы только к этому графику придете, вы заметите, в течение двух-трех месяцев очень резкие изменения в организме, в положительную сторону. Шея в каком месте болит? Вот, вот, вот. В нижней части. Ближе к плечам, да? Ну, да. А когда она болит? Ну вот тоже, когда в таком состоянии сижу, вот так вот ну, согнутая. Uh -huh. За собой. уроками получается, да? Ну да. А зачем так сидеть? <свист> Класс, просто нас никто не очень нас никто не учил правильно сидеть. Я вам в конце расскажу, как между лопаток, когда возникает боль, дискомфорт. Ну, между лопаток, ну, когда я говорю вот в таком состоянии сижу. Опять же в сутульном состоянии, да? да? Положи. Это сколько надо так просидеть? Часа два. И нужно, и ну, то есть это обычное положение силы да, для вас. Да. Ягодицы в ноги стреляет? Нет. нет. В ногодицы никуда нет. не отдает. Почему? А, а, ягодицы напряженные. Чувствуете как-то ягодицы, бедра? Бывает напряжение какое-то. А когда оно возникает? Это когда я переживаю... На, на эмоциональной плоти. Да. Когда человек переживает любое эмоциональное, да, он, у него... Любая э, нормальная психологическая реакция, это какая? Он сжимается, да? У него перенапрягаются вот эти мышцы, спазмируются грудные, да? Которые ведут плечи вперед. И из-за этого он сутут не из-за того, что ты горбатый, да? То есть не из-за спины, а вот из-за этих мышц. Это только на нервной почве человек строится. Следующий момент. Идет спазм вот этой мышцы, да? Соответственно, все это сжимается. И третий момент уже, а -а -а, а, значит, напрягаются разгибатели шеи акромионы, uh -huh. на трапециевидные мышцы, то есть все, Начинается головные боли, шея болит, дискомфорт. Дальше, и начинается, значит, перенапрягается нижняя часть живота, поясница и задняя поверхность. Вот эти мышцы, они именно во время эмоционального всплеска какого-то, да? Расскажите мне, что для вас отдых? Просто могу лежать в телефоне или смотреть Пальцы на ногах не болят, не имеют. Мерзнуть? Мерзнуть, мерзнуть. И на ногах, и на руках или только на ногах? На ногах. Это поясничный отдел смещен. Он в какой степени стоит с Не знаю. Ну, с первой ближе ко второй. Не любите, когда до вас дотрагиваются, да? Здесь есть? Нет. Вон такие вправо смещены, поэтому у вас перенапряжение идет с левой стороны. То есть вот они разгибатели mm -hmm. два шеи, вправо mm -hmm. у вас почти умер. В основном голова держится oh, налево. на левом. И даже если вы сейчас хотите на телефонную фотографию сделать, у вас вот эта мышца в полтора раза больше, чем вот эта. Mm -hmm. То есть это многие годы у вас держится только на вот этой мышце головы. Вот это фактически не работает. Ну вот видите, да, здесь напряжение, здесь фактически нет ничего, а здесь он как арматур yeah. катается, mm -hmm. вот он. Соответственно, у вас идет перекос. Вот у вас это плечо выше значительно. Но здесь другое смещение идет. Ага, тоже. Здесь чуть-чуть сюда влево. Все, все, все, расслабляемся. Расслабляемся. Все. Как съежился, как ежик. Правая нога у вас на сантиметр короче. Правая, а, левый. Вот эта нога чуть длиннее. Вот это mm -hmm. короче, это из-за чего происходит. Вот это такой перекос таза идет у вас. Ну это из-за сколиоза, опять же. И у вас получается вот этот разгибатель э -э, спины uh -huh. правый левый. То есть правый у вас работает, а да, uh -huh. вот он перенапряжен у вас. Uh -huh. А левый фактически дисфункция идет его. То же самое, да, то есть у вас идет крест-накрест. Здесь перенапряжение и здесь перенапряжение. Uh -huh. А здесь его почти нет. То есть он фактически не работает. То есть всю нагрузку, которую вы делаете спиной, вы осуществляете только правой мышцы. Вот этой левой дисфункции идет. Здесь нажимая болезненно. Да. Yeah. Вот здесь, да? Да. Yeah. Копчик сломанный у вас. Падала, да, да, да. Копчик сломанный. Единственное, мы не выпрямляем копчика, потому что это он выпрямляется только <coughs> через задний проход. Вставляется пальцы в задний проход и он выпрямляется. Вот Найдете кого-нибудь специалиста. Поясница здесь смещенная. Здесь болезнь нажимай, нет? Да, ну нет. А -а -а. Здесь позвонки сошлись. У -у -у. Это у вас все на эмо... Я вам скажу: 99% у вас на эмоциональной почве. У -у -у. Потому что. А, с учетом вашего юного возраста, да, то есть 19 полных? Да, да. Ага. То есть вот здесь расстояние между позвонками фактически нет. Да? Вот здесь, да. в, в этой части. Здесь у меня должен входить палец у вас. А, а здесь лист бумаги тяжеловато встав... Вот здесь особенно. А? Есть да, дискомфорт? Да да да. да, да, да. Здесь лист бумаги не вставишь. Вот. Сейчас, поэтому идет перенапряжение. Здесь, видите, у вас каменные мышцы все какие. Ага. Вот, сейчас мы их немножко расставим, позвоночки, у вас уже прям сразу станет легче. Так, я сейчас буду вам точки нажимать и по 10-бальной шкале дадите мне оценку. 10 – это нестерпимая боль, 0 – это просто нажатие. Ой, будет больно. Да нет, не переживай. Да, поехали. Оценка? Ну, где-то 3. Хорошо. Оценка? 4, 5. Оценка? 100, 2, 3. Оценка? Ну, не больно. Uh -huh. Не больно. Uh -huh, 0. Uh -huh. Оценка. Ай. Ага, попали, да? Сколько? Десять, восемь. Десять. Ага. Здесь. Ай. Попали. Оценка. Ай, десять. Ага. Оценка. Ай, больно круто. Ай-яй-яй. Э -э -э -э. Это вот здесь вот у нас, да? На, Выдох. О, пошло все. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Плохо выдыхаем. Полностью выдыхаем. Умничка. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Умничка. Все, молодец. Седьмой влево смещено. Влево. Что, седьмого влево? Здесь чувствуете? Неприятно, наверное. Да, да. Это вот у вас как раз шестой позвонок вылетел, а тут что-то вы делали не сильно. Здесь такого не должно быть, правда? И здесь они резко вправо, здесь влево, а здесь вправо развернут. Вот они, поэтому здесь тоже вот, вот оно, все вправо-вправо и вверх не влево. Расслабьтесь, расслабьтесь, отдала голову, голова у вас 3 кг весит, я должен чувствовать вес. Все, мальчинка. Держаться не надо. По руки положил, Все, молодец. Ай, я больно. Все все, все, все, все. Больно. Все, все, все. все, все, все, все, все. Дай вдох. Зубки жаль, че, че, ну, вдох. Зубки жарят. Вдох. Вдох. Все, ну, все. Просто, ну, только шея или грудной отдел поясничный тоже? Шея. Ну, еще, вонечка. Просто страшно. Ай! Ну, не больно же. Не больно же, просто для профилактики. Страшно. Ай. Все, умничка. Все, все. Пускай, пускай. Все, а то сестре вот уже поставили. Все, молодец. и хулиган, как? Все, молодец. Стас, скажи. Боря, еще разочек. Мне больно. Ай. Дыши, дыши, дыши, дыши, дыши, дыши, дыши, дыши. Дыши. Вдох, вода. Раз. Еще раз. Держаться не надо. Я вам упасть возможности не дам. Не надо. Эх, и судорога. А? Вдох, вода. Ну ничего, сейчас почувствую. А, вдох. Вода. Конечно, нерву соединили. Сейчас тут мне будешь страдальчески все свои Расслабил уже уже. Да? А? Да, не надо ничего подглядывать. Все, сейчас справимся совсем. Непривычное ощущение, это расслабление. Ну вот и мягенькие стали мышцы. А то вся как судорога пришла. Дох. Давай, вдох. Вода. Ой. Все, умничка, дыши, дыши. Дыши, дыши, дыши, дыши. дыши. Ой, подождите, мне дышать нечего. Дыши, дыши. Все, умничка. Ай-яй-яй. Ключичка встала у нас. Вс, ты меня слабы. Все, вклются. Как же в таком напряжении? Сколько лет в таком напряжении? А? Все, отдала ноги. Славился. Молодец Ай-яй-яй! Пускай. Хулигай, какая! А? Смотри, как не очень. Да, не а. просто мышцы в таком напряжении, в таком стрессе живете. хоть ребра почувствовал вот хоть ребра появились а то тут мышцы в таком спазме Мама не дарю сейчас необходимо делать некоторые манипуляции немножко раздвинуть ваши позвоночки Вольно. ну если сопротивляться не будет то там просто скажем больше неприятно чем боль вот здесь там что здесь сильный спазм немножко я расставил но не так как должно быть вы концентрируетесь только на своем дыхании вдох выдох а -а -ай. Нежно очень с вами Я с вами очень нежен Все, давай, моя дорогая все, давай. Тут 4 позвоночка осталось Выдох, еще раз Все, молодец Ноги сами подкидывайте, что ли Это уже сама реакция идет Выдох Выдох Все, молодец Немножко сейчас расставим, чтобы мышцы у нас хотя бы расслабились. Вдох Выдох. Слезки, если есть, поплакать можно Не держите в себе А то вы привыкли все в себе держать Вдох Выдох, все молодчинка, все молодец, Молодцы, хорошая, вдох, выдох, все молодчинка, все два позвоночка осталось, вдох, выдох, а -а -а -а! все последний, последний, последний, последний, крестец надо отодвинуть, то что зажал, здесь уже хорошо повернулся у нас. Осталось вот здесь вот. Тихо, тихо, тихо. Сейчас я его немножко подвину. Вдох. Выдох. <свист> Хорошо движется. Вдох. Выдох. Ну смотрите. Склес у меня очень хороший. Получился с вами. То есть его отсутствие, вернее, полное. Вот. А, у меня частично я вам, я вам расставил позвоночки. Так. ну okay. вот этот верхний. Сейчас мы немножко еще сюда сдвинем. Здесь не болезнь, здесь просто электричество немножко жахнет. А, вдох. Выдох. Выберу килим. Дало электричество? Ничего не дало. Ничего не дало. Ничего, если вот этот спазм. Смотрите. <кх> у меня на самом деле вылетевших позвонков у вас много. То есть у нас весь грудной отдел, это натягало что-то. Здесь практически 5 позвонков. А, 5 позвонков. В верхней части грудного 2 позвонка, в нижней части грудного поясница, фактически все они на месте. Это, это болезнь, я сразу скажу. Я не знаю, выдержите, не выдержите. Если дадите разрешение, я начну делать. Не дадите? Нет, нет. Не дадите. Все. Нет, все, я насильничать не собираюсь с вами. Да, все, лежите, лежите. Сейчас мы проверим, что у нас осталось просто, так, вот еще. Сейчас будем так же проверять, по точкам буду нажимать. Вы мне оценку дадите по-болевому, хорошо? Да. Давайте чуть-чуть. Попал лицом-то, нет? Вот. Дайте. Ну, какая мягенькая хотя бы стала. Дайте вдох глубокий. выдох. Оценка. Ай, больно, 6. Угу. Оценка. 6 тоже. Угу. Оценка. 5. Оценка. 5. Ага, И, конечно, на заработали. То мало было цифр, сейчас побольше стало. Оценка? Ну, три. Оценка? Четыре. Ага. Оценка? Ну, нету, не более. Оценка? Два-три. Ага. Оценка? Десять было сейчас? Ну, шесть где-то. Ага, ну, хотя бы поясницу сделали. Оценка? А, семь восемь. Ага. Оценка? Больно. Сколько было? Не помню. А, ну, ноль сейчас? Да. Оценка? Ноль. Здесь было много. Здесь сейчас? Ай, шесть. Было десять. Сейчас? Ай, шесть тоже. Ага, хорошо. Конечно, жалко не далось. Это, я сразу скажу, вот эта боль, вот эта боль, угу. это вот здесь вот, вот это как раз грудное, нижняя часть грудного отдела. Вот он, угу. вот он торчит, этот позвоночек. Здесь вот 1-й, втор... 12, 12... 1 2 грудные угу. поясничные Вот здесь вот. Вот здесь один торчит, вот здесь один торчит. Вот они дают такие болевые синдромы. Вдох, вдох. Пода. Еще разочек. Давай, пода. Все, видишь, что. Все. Сейчас вот эти красные мышцы потянем еще только все. Болезнь вся у меня закончилась. Руки за голову замок. Замок, замок, замок, замок. когда по рукам только ледоног. Рука. Ага. Только. Я про окончание плохо еще работаю. Шесть, семь, это только нервное окончание. Здесь и здесь это только нервное окончание. Я их разбиваю. Вот она какая должна быть рука. Легенькая, свободная, гибкая. Видишь, куда поворачивается? Да. Вот такого не было у нас. Все, младшина. Ну куда я ногу? Так нельзя больше сидеть. Пускай все выходит, все, что накопил. Перегруз очень сильный. Честно говоря, вы мне не дали сделать основное. Процентов 60% сделал, но основное вы мне не дали просто. То, что поставить хотел ваши звоночки. До конца не дались, поэтому сохранились вот эти блевощи. Вот. Если надумаете повторно, не раньше, чем через 3 месяца, когда все довершим. Такой болезненности уже не будет. Сейчас посмотрите на себя. На самом деле очень много чего сделали. Шейный отдел у меня получился идеально с вами. Значит, у нас основная какая проблема была? То есть почему с поясницей? Видите, у вас анатомический прогиб вот здесь должен быть. Ну, лордоз называется. да, на, у вас... Вот э, с одиннадцатого позвонка, начинаю у вас здесь горбик идет, вот такой вот. То есть с одиннадцатого по третий э, позвонок все вылетел здесь. Это что-то тяжелое тяжелое. Дальше. Вот это очень сильно торчал больше сантиметра. То есть э, позвоночный канал, который идет внутри позвонка, да, пережат был, очень сильно торчал. Я его вставил. Ну, сейчас у вас этого горба нет. Между прочим, у вас сейчас э, вот этот вот, шестой-седьмой позвонок идеальный. Можете с студентами своими, сейчас можно по вам равняться. То есть вы сейчас анатомический идеал, ну, только в мы отделе. К сожалению. Сейчас можете... То есть ваша шея выступает мерилом. Мерилом идеала. Так, я вам сейчас дам инструкции, как нам сохранить. Так, смотрите, значит, мои видео не смотрели, как сидеть правильно, Руками уперли в стул, боковушки кресте крестец воткнули стул и просто мягенько положить тело. Вот это вот идеальная поза. Не вот такая, как вы привыкли, а вот это идеальная ваша поза. Вот этот стул он дешевый, он простой и он анатомически идеальный, то что немножко наклон есть обратно. И таким образом у вас не напрягается спина, вы полностью расслаблены. Если еще макушкой вверх тянетесь, тогда у вас все расслаблено. Вы можете не 2-3 часа с болезненности какие-то, да, то есть, а это, скорее всего, будут часы уже, может, 10 часов спокойно сможете просидеть. При условии, что вы будете соблюдать эти правила. Сейчас начнет организм очень сильно меняться. Пару недель, основа вы молодая, как бы пару недель сейчас посмотрите, будете по-другому спать. Сейчас, может быть, даже сейчас поедете, в машине вас вырубят. Скорее всего, да, потому что... Напряжение колоссальное, сумасшедшее. Не знаю, что действительно сплеменница или внутренние какие-то переживания ваши. Пока в таком напряжении, вы ничего не должны ждать от организма. Мало того, вы усугубляете свое состояние тем, что вы не ложитесь во время спать. Происходит детоксикация мозга. Работают, идет это последние исследования 6-7 лет, это где-то там несколько институтов, это вот наш институт мозга в Москве идет там, да потом в Бостонский, не ошибаюсь, MIT, и э, в Сан-Франциско, который идут, вот, по в Швейцарии или Голландии еще там участвует И как раз они сделали исследование, что как раз в этот же период, в этот же период идут клетки мозга, выкладывают, выкидывают токсины в кровь, токсины оседают в печени, желчи выходит уже. Соответственно, у вас не происходит, просто мозг не избавляется от токсинов, которые есть. есть. И это идет у вас годами. Тот склеоз, который был, мы убрали. Угу. То есть склеоз у нас ушел. Единственное, опять же, эмоционально, то есть у нас вот, разворот был вот сюда, был чуть -чуть, здесь был сюда чуть-чуть, здесь чуть-чуть сюда. И здесь а, пятый позвонок, вот мне пришлось у вас, он прям сильно раз -раз развеван был. Нога была одна, короче, другой, сейчас ноги одинаковые длины. Ну да, мы приедете, можете там лечь на, на живот проверить. Мы сейчас запустили у вас э, движение в маунт тазу. Места ударов, конечно, поболят, как обычные там, но ну, обычные синяки, дней 10, может, поболят. Дальше вот шейный отдел вам поставили, может начать покалывать сосуды. Вот в этой части, вот здесь, на бедрах вот здесь. Тоже не пугайтесь. Иногда бывает ягодицах. Что получилось у меня? У меня получилось то, что зажатый был пятый позвонок с крестцом, то есть вот крестец у нас был чуть-чуть приподнятый, я его чуть-чуть опустил, и а, этот позвонок, к сожалению, он тоже чуть-чуть вылез, да, то есть я, мне не дали его поставить, но я хотя бы между ними расстояние сделал. Сейчас поясница должна меньше, и, может и будет беспокоить, но меньше. Ноги не скречиваю, не скрещивайте ноги. Я понимаю, у вас закрытая поза, но э -э, когда вы скрич... хотя бы скречиваете ноги, уже таз чуть-чуть перекашивается. Если кладете одну ногу на другую, раньше у вас таз был развернут, он у вас был перекошен и развернут чуть-чуть. Сейчас я вам все выставил, пожалуйста, идею. Задача сохранить это все. Конечно, сейчас какие-то мышцы что-то будет поваливать где-то в руках, ну, плечи хотя бы выровнялись. То есть одно вот это плечо было сильно выше, да, почти на 2-3 сантиметра. сейчас хотя бы выровности. Вот задайте себе вопрос, мне отвечать не надо, но для себя задайте. Вот, после чего я могу сказать, да, я сегодня отдохнула. Вот я прям сегодня прям вот отдохнула. Вот, вот задайте этим вопросом. Найдите для себя, потому что кому-то это вязание, кому-то это там, я не знаю, прыжки с трамплина. Ну, у всех разное, да. Кому-то с кем-то пообщаться, кому-то на массаж сходить, кому-то в спортзале хорошо позаниматься, да, то есть у всех разные, поэтому кому-то порисовать надо. Вот. вот для себя задайтесь, что это такое, найдите для себя ответ на этот вопрос, и у вас периодически должно быть это в жизни, постоянно это быть, ну хотя бы раз в неделю это должно быть, минимум. Не, как он говорят люди там, некоторые вот я езжу там отдыхать два раза в год. Нет, не два раза в год. Это ни о чем. Упражнение тривалика которое вы должны были делать по приходу ко мне, видимо, не делали. Судя по состоянию вашего мышечного каркаса, не делали. Да это я вижу. Вот. Посмотрите тоже, видео будет там. И, пожалуйста, делайте эти упражнения. Дальше. По сну. Моё принципиальное условие, чтобы сохранить вашу шею. Ваша шея неплохая была по сравнению с сестрой с вашей. Но все-таки с... Сдвиги сильные есть, да, помните, вот из 17 манипуляций, которые вам делали по шее, почти там в третьей треть были сдвижения, да. То есть, соответственно, сон на животе сворачивает шею. То есть мне не страшно вот такой, мне страшно вот это положение. Почему? Потому что получается, позвоночная артерия, видите, когда обвивает все позвоночки, она получается при повороте, она и так все нервные окончания, все скручиваются, э -э, позвоночная артерия пережимается. Э -э, мало того, еще во сне у вас мышцы э -э, не держат позвонки. И легкая э -э, там как-то что-то приснилась, как-то дернулась, не так повернулась, что позвонок слетает элементарно. Поэтому, пожалуйста, ради бога, сохраните. С шеей у нас все с вами получилось. Дальше. Осанка. Осанка. Есть у меня видео на канале, называется «Лайфхак». он тоже с... скинут на него ссылку. Вот, вот так сидеть – это неправильно, на самом деле. да, Идет перенапряжение спины и так далее. Вы сейчас опять стулья здесь, то но... есть, Вот она, флажка, вот она вот он идеальная флажа. Вы красивая девушка. Единственная ваша сложность большая – у вас огромный перегруз сумасшедший. Как только вы начнете хотя бы вовремя ложиться спать, как только избавитесь от этого… Эмоциональную перегрузу, у вас очень многие сложности отойдут просто физически даже. Организм, организм ⁇ это такая штука у человека. Он склонен очень сильно к самовосстановлению, Очень сильно. Вот, поэтому сейчас я вам дальше рассказываю. Это психологический методик, как восстанавливаться. В идеале вы должны делать это, называется, практика тишины. То есть 3, на 35 минут нашли удобную позу, сидели лежа, ваша задача, чтобы никаких звуков ничего не было, ваша задача 35 минут ни о чем не думать. Для вас это сейчас неосуществимо, потому что перегруз идет сильный, но это именно борьба с собой, потому что самый страшный враг, он в зеркале. И как только вы начинаете бороться с собой, то, то есть, мысли какие-то в голову начинают идти, ты к себе говоришь, стоп, я ни о чем не думаю. То есть здесь опять же я рассказываю, как это происходит. И вы заметите за собой метаморхоз. Вы ставите будильник должны на телефоне 35 минут, но телефон подальше, чтобы не заглядывать, сколько же, сколько же там осталось. Есть попроще вариант. Называется это дыхательная гимнастика. Наберете прямо в YouTube, Винхов, Дыхательная гимнастика. Я вам грудной отдел, когда поставил, для вас это не столько больно, сколько произошел вот этот спазм. То есть частично позвонки встали, и бывает такой спазм. А здесь, значит, наша задача такая, что вот эти вот 3-4 вдоха первые больновато, а потом легкие, они прям очень быстро принимают форму, и уже не больно. Как бы вы глубоко не дышали, уже болезненности нет. Как понять, что вы достигли, то есть дошли до нужной точки? Вот когда из бани в сугроб прыгаете, да, то есть чувствуете пока покалывание, как миллион иголочек втыкается. Здесь то же самое, только на кончиках пальцев рук, кончиках пальцев пальцах ног. Да, то есть это означает, что кислород дошел. У вас идет гипоксия, я тебя покажу немножко, да? есть, я, не знаю, видите, не видите, мгноватый цвет лица у вас, вот, вот, и кожи, да, то есть вот такие мелкие оранжеватые такие вещи. Ну вот, кстати, вот это вот видите, красненькие, да, mm -hmm. это вот как раз дисфункция желчного печени у вас идет. То есть вот эти точки, это неродные. А? Ну, желчегонные нужно принимать. Скорее всего, у вас есть возможность дискинезии желчного. Не сделали УЗИ? Не делали? Нет. Это раз. Второй момент, что такое бывает, опять же, на эмоциональном фронте, потому что желчный пузырь и поджелудочные напрямую связаны с нервной системой, и ферменты неправильно даются на желчный пузырь, идет спазм просто. Как определить, что желчь выделяется, запах пота сильновато идет. Да? Как ацетоновый запах пота вот на Соответственно, если такой запах пота есть, то это вот как бы показывает о том, что уровень азота в организме повышается. Уровень азота, когда высокий, это начинает откладываться кальций на сосуды, на суставы на В органы начинают, да, то есть кальцинаты, да, так, на, на почках, в сердце бывает даже, да. Он женщине одну операцию делают, куда ногу положить потянуло. Пожалуйста, пару недель себя подергивайте, и потом уже не захочется, потому что таз сейчас вам выставил, пока еще мышцы по привычке тянутся. Дальше, чтобы стимуляция желчного печени была, опять же, пьем больше горячей воды. Заводим подобный тормозок и прям вот с собой там занятия, куда носим. И каждые 40 минут прям напоминалку себе поставить в телефоне. В дело, не в дело, хочешь, не хочешь пить, три глоточка горячей воды. Не просто воды, а горячей воды. Вот как чай, только не чай, не кофе, а именно горячая вода просто. месяц за собой Меньше будет хотеться есть, меньше будет, ну, как бы и вес чуть-чуть скинемся, там, если, да, то есть и... Кровотоки, желчетоки, у нас жидкости много в организме, да, выделяется. Соответственно, это увеличивает движение жидкости в организме. Пока в том спазме, в котором вы живете, это все очень сложно. Дальше. Наша организация – фитоцентр Оренький цветочек. Мы сами занимаемся заготовкой лекарственных растений. у нас только Мы используем только то, что доказано в лаборатории. У нас здесь разный раздел на сайте бесплодие, женские, мужские заболевания. но ну, об женских мужских заболеваниях, если там у вас исследования какие-то обследования пройдете, если есть какие-то дисфункции, вы, соответственно, можете... У нас здесь есть консультация, займите, скинете. Прям какие исследования есть, гормональные там и так далее, и так далее. То есть прям, какие мазки. Сфотографированы на телефон, туда кинули, описание, какая есть проблема. И девочки, соответственно, осмотрят и уже специалисты, ну, получат еще одно мнение. Да, то есть там консультация, она там 300 рублей, там, да, стоит. На другой момент, что... Это один раз и на всю жизнь. Субтитаз больше вы никогда не платите. Соответственно, девочки вам опишут, какая у вас реальная проблема, есть ли она вообще, а может и нет. Да? Потому что, судя по кожному покрову, есть она проблема какая-то. Да? То есть гормональный фронт чем-то сбит в каком-то случае. Соответственно, мы лекарственные растения они имеют свой иммунитет, и поэтому нет привыкания как такового. Это раз. Второй момент, что... Вот у нас по гормональной системе мы очень хорошо, то есть у нас огромный опыт, вот у нас, если по бесплодии работать, даже мы с больше 400 детей сейчас каждый год рождается. Да? То есть это люди, которые по 5-7 лет забеременеть не могут, то есть, соответственно, вот у них в этом направлении работаем. Люди, причем там без эко, то есть сами рожать, то есть те, которые там не могли забеременеть, вот мы их устраняем инфекции, устраняем этот, устраняем различные, вот особенно девочек бывает, когда девочки там в бассейнах плавают, то есть это вот, вот в бассейне всегда рассадник инфекции. Да? то есть вот практически нет таких, которые бы не получили впоследствии какие-то органитальные какие-то заболевания, там хронический цистит там, и так далее, может быть э, каниды и так далее. Вот. Поэтому все это не способствует нормальному, нормальному работе женского организма, особенно это на девочек. На мальчиков не так сильно влияет, на девочек очень сильно влияет. От нашей организации даем такую штуку – это вытяжка из корни синюхи-голубой. Синюхи-голубая – это не валерьян, но в 10 раз мощнее. Это так они, они просто один раз отмерят, потому что посуду у всех разная. Вот. 25-30 капель с водой 3 раза в день за 10-15 минут еды. Ну, вот столько водички налью, сюда чайную ложку, и просто раз и запил. Ну, я сам принимаю. Три раза в день. И, заметите, она лекарственные растение они где-то на 7-8 день начинают действовать. Потому что такое заметное, у них 10 идет накопление. Но на седьмой-восьмой день прям почувствовать вокруг вас стало меньше уродов Физически они, конечно, никуда не денутся, но ваша эмоциональная реакция на них станет более спокойной Это ваше тоже <свеч> Дальше Каждая девочка должна знать, вот это, такие вещи Ну, пока еще для вас рано, но это обычно после 28 лет начинается после 28 лет начинаются такие проблемы. Если чувствует девочка упадок сил или что-то, то есть потому что с смещенными очень много уходит железа. И вот, вот ферритин, он влияет как раз на состояние. Пока еще, сейчас уже смотрю, вот мы 4 года назад этот челлендж, да, то есть ферритин. Я смотрю, сейчас уже даже начали на форумах Нюниколов об этом говорить, да? то есть вот девочки, когда... до этого, 4 года назад даже об этом никто никогда не проверял а Что такое нервная система? Примитивным языком. Нервная система — это электропроводка от мозга к органам и к мышцам, да, то есть мы работаем все арт электричество, которого вырабатывает мозг, до 8 вольт идет, да? соответственно. Вот у вас в шейном отделе вот здесь будет сильное смещение, да? то есть получается основная кабельная система передачи электричества – это спинной мозг. Спинной мозг вот он, да? то есть, соответственно, вот он у вас вылетел позвонок. В обычной жизни что происходит с пережатием парадокса? Короткое замыкание, взрыв, вспышка, пожар там и так далее. Но человек не умирает. У него начинает дисфункция по органам, возможно, и с желчным пузырем у вас из-за этого дисфункция была. Возможно, да, то есть не могу сказать. На эмоциональном фоне это тоже влияет. То есть из-за этого органы плохо работают, и так далее. Сейчас через в течение трех месяцев сейчас очень сильно у вас сменится гормональный фон. По хорошему счету, вы через месяц 3-4 еще раз сделать там, если там на гормоны делали какие-то анализы, сделайте гормоны. Потому что если, опять же, не будете спать на животе, если вы не свернете сами себе шею, да, опять не зажмете, то через три месяца очень сильно произойдет смена гормонов.